Я жареный лук не ем, я чеснок не ем, я анисовый вкус не переношу. Все это детские лепят. Рак лучший из крепких напитков. Эти напитки объединяют только запах и вкус аниса, и больше ничего. Куза, самбука, мастика, раки, что еще? Раки, арак и так далее. Многие из вас пробовали эти напитки, но, уверен, немногие решили приобрести их повторно так же и я, пока я не познакомился с ливанским араком. Здравствуйте, товарищи! Я Виктор. Я самогончик. Такое неблагозвучное определение моего увлечения. Не знаю, с легкой руки Гайдая или еще как-то это произошло. Когда мне удается попробовать что-нибудь интересное, я пытаюсь это повторить самостоятельно. И иногда это у меня получается. Несколько лет назад нам посчастливилось побывать в Бейруте. Знакомясь с напитками в местном магазине, мы отнекивались от назуливого продавца, который очень хотел, чтобы мы приобрели 53-градусную национальную горность страны Арак. «Возьмите эту или эту, не пожалеете», – говорил он старскивая с верхней полки очередную бутылку чего-то очень дорогого. Купив бутылочку хорошего красного ливанского вина, мы покинули магазин и забыли об этом продавце и об Араке, а вспомнили о нем только в зоне дьюти-фри перед вылетом домой. Удивительно, но местного Арака не оказалось дьюти-фри. Консультант, видя наши расстроенные лица, пообещал нам достать пару бутылочек и скрылся за дверьми склада. Через долгие 10 минут, сияя от удовольствия проделанной работы, он действительно появился с двумя бутылками трехлетнего Арака. Стоимость каждой из них составляла более 60 евро. Но что было делать? Было неловко перед парнем, и мы приобрели обе. Когда дома мы откупурили первую бутылку, то стало понятно, что этот напиток не имеет ничего общего с тем рядом напитков анисовых, которые мы пробовали до этого. Это был восхитительный напиток с глубоким и ярким и очень мощным анисовым вкусом. С тех пор наша дружба с ним становится все крепче и крепче. Эти напитки мы все привозим из рубежа, когда бываем в арабских странах. Как правило, в арабских странах эти напитки продаются дьюти-фри. Арак. Хаддат, если правильно. Продукт of Jordan. Иордания. Кстати, хотел вам сказать, что иорданский арак нам тоже очень нравится. Я считаю, что он практически не уступает. А этот Хаддат элит. Ага, это тоже производитель, немножко другое. А вот этот вот напитки, этот напиток вот уже пришел. Это рак из Ливана. Это Ливанский рак. А это ракия турецкая, купленная 4, может быть, даже 5 лет назад. Ну, так вот и недопитая осталось. А сейчас я начну делать рак из аронии. и буду вам об этом рассказывать. С прошлой осени у меня осталось 16 килограммов черноплодки. Из нее я и попробую сделать арак с уральской спецификой. Это уже вторая проба пира. Первый напиток я сделал буквально несколько дней назад, по классической схеме, из виноградного сырья. Букет что на нос, что на вкус многообещающий. Теперь нужно выдержать минимум один год, и я думаю, его можно будет назвать араком. Ливанцы выдерживают около трех лет. Но может и я так сумею. Для разбивания черноплодки лучше взять нож с крупными отверстиями. Это э, раза в два ускорит вашу работу. получилось получилось килограммов 15-16, но ее, к сожалению, больше нет. Только осенью. Но я принял решение, что на этот объем я положу 10 килограммов сахара. А осенью, с поправками на ошибки, я сделаю еще одну партию более правильную, более интересную. Okay. <laughs> В связи с тем, что я использую много сахара и с тем, что я использую аронию, а у дрожжи с аронией очень сложные отношения, почему-то э, дрожики с трудом переваривают сахар, когда э, бродишь э, с черноплодкой брагу, поэтому я вношу аммиак по одной столовой ложке на 10 литров жидкости, на шатырный спирт. Дрожжи использую для фруктовых брак. Ну вот все. Емкости сейчас занесу в дом, поскольку температура на улице плавает. Днем 30, ночью 15, а в доме 23. То, что надо. Арония готова к превращению в будущий арак. Мне необходимо сохранить очарование этой прекрасной ягоды и в то же время хорошо почистить. Подготовить самогон к самому важному, третьему этапу. Первый этап – приматок с использованием меди. Второй этап – перегон с укреплением, чтобы разделить фракции. Сегодня араком может называться напиток, сделанный из любого вида сырья, при одном условии – третий. Последний перегон должен быть выполнен с использованием семян аниса. Сейчас моя задача состоит в том, чтобы сделать не просто анисовую настойку, а рак. Чтобы исключить пригорание, я буду использовать вот этот чудо-мешок. Важно 1 килограмм аниса на 3 литра спирта, не меньше. Кладу 100 граммов зерен пшеницы в ткани, чтобы не пригорело. Это придаст... Сладость Араку. Ливанцы уверяют, что лучший анис произрастает в Сирии. Я сумел купить только египетский. Свежесть семян тоже имеет значение. Царга небольшая царга пустая сейчас не просто прицепить а вот этот угол Собрал я 30 мл голов, а теперь добавил значит, мощность плитки до полутора киловатт, а может даже побольше. То есть сейчас моя задача перегнать, ничего не вдирая, не отделяя больше ничего, перегнать весь продукт, чтобы сохранился в нем вот этот букет. Торопиться не буду, гоню медленно, чтобы не пригорело. До 50 градусов спирта в емкости готового продукта. Можно и до 40 градусов, но ливанцы делают напиток 53-градусным. Важно, разводить водой для снижения градусности напиток сейчас не рекомендуется. Как пить арак? Несмотря на свои 53 градуса, арак заходит великолепно. Попробую свой напиток. <свят> Вы знаете, я не самогонщик, я художник. Я это только что понял. Шутка, конечно. А, есть такое понятие «культурный шок». Когда некоторые люди, посещая а, ведущие музеи мира, испытывают психологический шок от увиденного. Так и я сейчас а, испытываю шок самогонщика. Это, несомненно, рак. Через 12 месяцев выдержки в стекле напиток станет божественным. Да, да, 12. Я давно пришел к выводу, что напиток нужно выдерживать мин, минимум 12 месяцев. Если вам кажется, что 12 месяцев это очень много, а вот вам пример. Китайский байцзю, цифра 88, означает года выдержки. И у меня уже лет 5 или 6, ему уже больше 90 лет. Будем учиться выдержке. Отличительной особенностью настоящего рака является то, что при смешивании с водой эфирные масла аниса вступает в реакцию с ней, и напиток становится белым, как молоко. Его еще называют молоком львицы, не путать с молоком льва. И льванцы пьют его разведенным в два, три и даже более раз. Закуски на столе, как правило, средиземноморские. Мясо, рыба, овощи, сыры, оливки. За Застолье длится весело и долго. Если вы сумеете сделать, как я, нет, это не значит, что я вам вышел литр своего рака. Нет, но это значит, что вы уже сделали свой рак. И я уверен, этот напиток будет лучше моего. Всем успеха!